Всем привет друзья. Ну вот сегодня попытаемся мы сделать обзор. Обзор нашей сельской жизни в Беларуси, потому что все ноют, а в деревне тяжело жить. Но поверьте, здесь спокойно, тихо, размеренно. Никто нам не мешает. М -м -м. Соседи далеко, и то одни только. Там поле. Юлька, пойдем сделаем обзор нашего хозяйства. Пускай люди <coughs> посмотрят, как можно жить в деревне. Юлька, пойдем. Что ты ржёшь, как коник? Детки там где-то в доме Жизнь радуется, балдеют Я балдею, я балдею, я балдю Ну видите? Вот сельская деревенская жизнь для детей Пойдем. Как это говорят, видите, температура 38,1. немало баба гора, купила поросят. Та же самая мы с этими утиными яйцами. Так как в решетку наша э, не наша, а вот это яйцо не поместилось, поэтому приходится сейчас 4 раза в день переворачиваться. Все яйца подписаны под номером 38, 24, 45. Мы их путаем постоянно, ну, мешаем. И вот так с помощью крестиков переворачиваем. Это морока. Но здесь 66 яиц, надеюсь, что-нибудь получится. Полотенце, оно влажное. Ну, посмотрим. Пойдем, Юлька. На улице красота. Плюс 30 с копейками. Да, жара. Ну, наверное, лучше пускай будет так тепленько. По крайней мере, мы в бассейне сможем сегодня покупаться однозначно. Дети уже просились? Здесь у нас маленький палисадник курт. Пока вас вот такие вот интересные. Здесь и утята, и цыплята, Это вторая партия инкубаций, что у нас было. Поэтому они все такие ручные и нас не боятся. Да, хорошие пузы. Холок такой интересный. Здесь их 24 или 23, даже не знаю. Вот голошейка. А рядышком сеточку уже новая партия. Новая партия. Их осталось у нас всего лишь 10 штук. Потому что всех остальных у нас раскупили. Ну и два, которые были у нас малыши, мы их забросили сюда, потому что они выскакивают. Им ячейка, пятерочка, еще многовато. Вот таких вот 10 штучек у нас осталось. всех остальных мы уже продали, то что цеплят, больше нет. Будут утки. Через сколько? Ну, дней 25, не меньше. Обращайтесь. Аккуратненько. Все здесь простенько Ну, еще палец надо укусить. Ну, а дурить. Сетку мы еще сюда не купили, поэтому здесь загон еще мы не сделали. Ой одновесиком все хорошо ой, ой. заварилась стать не может О, вот прокачали. это жизнь Расту, правда да. свиная ну все же ой, две и девочки ой, ой так Расту, свинки. Пришли, скажи, ну пришли. пускай растут так кормились на своем месте сейчас уже на работу ехать ну да, да выписали мы заново 200 килограммов в этом году мы ой в этом месяце мы получается выписали уже 400 килограмм зерна ну что сделать друзья без этого тоже никуда потому что не будет чем кормиться посмотрите как у них уже грязно свинка одна. мух ужас смотрите как они копают ручка сарае очень жарко очень жарко стелимся здесь каждый божий день но все равно очень жарко Мух ужас ну как сюда а еще вчера у нас к сожалению что у нас начал молоть зерно которое остатки, и вот столько муки почему поломалась наша это как я там блин господи зерно дробилочка вот такая ситуация бывает и такое никуда от этого не денешься так по кроликам так приехала я была с работы сегодня. Юлька сказала, что кто-то где-то грызет, поэтому она вот сюда пересадила один экземпляр. Она грызла или ее? Ее, её... да, да ее грызли, она убегала. Ее грызли. Угу. Тише, тише, тише, тише. Кусались что-то? Кусались. Девочка в сильнейшей охоте, очень сильная сильная охота. Давай-ка мы ее злися, тихо, тихо, тихо, тихо. Давай. Это с этой клеточки да. был откорм, поэтому, как только веса не набрали, сейчас мы взвесим, сколько у нас она. Скидываем. Та. Та, И где-то 95, ну, под 100 дней тише ведро 300 граммов. Тише, тише, тише, тише. 3 200 Тише, тише, тише. Тише, тише. Тише. Там О, трестущим. Угу. Ничего, сейчас мы ее закинем. К... Минску привет! К Минскому. Все, работайте. Так, так, так, так. Здесь кролики, кто еще не верит. Серебро. Сейчас у них. Серебро. Один. Только не упади. Да. Кто Второй. Третий. Вот они все на вести. Да, все красавцы наши. Им 40. Они родились 10 числа. Прошлого месяца. Поэтому им сейчас... Так, так, так. не Им сейчас 43 дня. Куда побежим? Куда ты побежим? Ну, сейчас их взвесим. Так, ведро ноль. Леснички. Ведро. Да, 0. Садим. Смотри. Смотри. Покусили только, пожалуйста. А, кило 250. Смотрим. Тихо. Минус 313, потому ага, что по битрам. Ага. Кило двигаться. 200. Да, кило 250. Этот чуть-чуть поменьше. Отлично. Кило 190. Ну, мы уже не будем. Поверим тебе. А. Ну и самого жирного надо извести. А они как-то там все одинаковые. Ну, да, они плюс-минус. Ну, самого жирного нет это вон верно самое жирное давай ну давай кило 100 кило 100 ну не как-то вещи все одинаково кило 100 кило 200 да. кило 250 вот 43 дня кролики поэтому если кому нужно кролики 20 рублей и он ваш так дальше идем здесь вот можно здесь кролики чтобы 3200 как только 3 200 сразу же на покрытие. О, сильная охота. Видите, друзья? Юлька зажмурилась, смотрит. Сильная охота. Чука, чука. Поэтому, если они сидели вместе, то они, скорее всего, будут... Да, здесь. они сидели вместе. А вес не дотягивает 3 килограмма 60 грамм. Маловато. Маловато расти, расти. Расти. Почему? Потому что мы ее случим и вес еще не подходящий, поэтому костяк еще не нарощен, мышечная масса не нарощена и ей будет сложнее выделить большое количество молока, чтобы прокормить своих калычат может быть, конечно, им нет, но лучше перестраховаться, поверьте, неделька, если она посидит, мне хуже от этого не станет а ей лучше, процентов. так, так, так, посмотрите, как они собираются жиробасы Здесь, здесь. А что, поели, попились спать? А что им? Так, сейчас Минску передадим привет взвесим своего серебро. Посмотрим с Минска, как он... Это Белагра. Да, да? из Покупка? Белагра. Угу. Выставки. Садим. Девчулю. Смотрим. 3 килограмма, 20 грамм. 3,20. Вес идет. Мы брали ее, сколько мы брали? Я честно, даже не помню Кило 800 где-то так она была По 2 килограмма Не, не было на 2 килограмма Ну, вот ну, такой результат То есть осталось 200 грамм И мы ее будем случать 100% mm -hmm. Идем дальше Здесь вот такие жаробасы Кушает, кушает С носиком белым Из этой партии мы продали мальчика сегодня ну, Он поместный, поэтому мы его и продали Ну, что жалеть mm -hmm. Эти мальчики наши Смотрите, она спряталась, а он-то не хочет работать. Хвостик-то она задрала, все хорошо. А -а -а. Он не хочет работать. Что-то не то. Не нравится она ему. Угу. Хочет другую дому. Сюда, Надо все-таки для самцов делать клетку пошире, чтобы он мог не только да. ну, вот так, а он мог и по пирогу тоже работать. А так получается, кроль сам по себе длинный, и вот сейчас мне приходится держать за мордочку, чтобы она никуда не убежала Поэтому немножко неудобно Ну, кролл мы его развязывали Ну, как-то он очень молод Очень молод, наверное И сейчас я заброшу к серебру ее Если ты не будешь работать А ты кушай, кушай, не отвлекайся Да-да-да С полосочкой Как красивая. только сказал, что заброшу к серебру Сразу начала. Да? Работа начата Спят, красавцы Все, заброшу свой к серебру Вес достаточный, держим Привет. Главное, чтобы он сейчас запах после того кролика не начал ее грызть ну, Да, бывает и такое Да, бывает такое, потому что если один Ну, уже проработал, вот, начинает кусаться Я тебе сейчас тресну один раз ну, Тресну спасибо. так, что ты больше уже жить не будешь Вот, видите? Все, не то Не то пальто? Да Поэтому мы садим назад к этому И подождем, пока ну, мы тут будем находиться Главное, чтобы он сейчас не грыз, потому что кто может так, здесь подниму, покажи. Там тоже у нас малышки. Да, эти малышки подрастают, поэтому все т -т -т -т, пока хорошо. Только один, который вот, вот он, один маленький такой вот, видите? Ну ничего. Да. Почему-то такая вот ситуация. Ничего. Для сравнения два раза. Ну вот эти вот, вот они, жирбасы. Ну у этих же жирбасов, вот им 43 дня, уже видите на лапке как пошли. Да, серенькие. Да, уже серенькие. И реснички серенькие у них. Серенькие реснички? Да. Не знаю, как тут, но оно очень вот. вот такой вот. Да. Но он же рабастрендев. Хорошо, пускай, Хорошо, вам привет, спасибо. Уже Морда начинает сидеть. Вот. Я все жду, когда они в серые станут. Да, чуть бросил сюда. Здесь у нас две случайные крольчихи, пока они сидят вместе, потому что что? Они мне не мешают и по не грызутся. Спокойно. Одна покрыта тринадцатого, вторая покрыта девятнадцатого. И покрыта серебром и, между прочим, вот этим черным нашим. Здесь тоже сукрольная крольчиха, здесь сукрольная. А эту выпарковал, да. она два раза два раза покрывалась, Ах. три раза покрывалась. Все было жалко-жалко, большой был кролик. Пойдет на мясо, потому что ложное, ложное, ложное. Может, какое-то перерождение или еще что-нибудь. В помещении сейчас более-менее, но температура 23 градуса Мухобойка наша работает великолепно Ну, по-другому не назовешь Но, как я смотрел в этом интернете Правозащитники говорят, что жестокое обращение к животным То есть муха это животное, ну и хрен с ними с этим правозащитниками Вот я посмотрю, когда их заедут или загрызут эти мухи Однозначно, в помещении работать удобнее Это свиньи или с корытом воюют Однозначно, в помещении работать приятнее, удобнее, да и саму интереснее, да, было да, хорошее. Вот такая ситуация. Сейчас Юлька покажет вам огород, но это уже без меня, а я буду смотреть, чтобы не было никаких проблем с роликами или кроликами Юлька, посмотри <смех> данное видео. Ну и не ругайте там сильное по огороду, там же у нее такой огород большой. Что... Все. Пойдем на экскурсию, Смотрим, <смех> сможем, наблюдаем. <смех> так, ну вот наш огородик, огородик наш. Зелененький весь. Все повырастало, что можно было. Перчики у нас, конечно, в этом году. Что-то как-то не очень мне нравится. Ну, ничего, наберется. Что-нибудь да будет. Огурчики. Огурчики, перчики. Что у нас тут еще есть? Посмотрим. Капусточка. Вот мне в этом году очень нравится... С мне капусточку. Далее. Очень интересно. Где-то хотела показать. Так, начал завязываться качанчик. Вот, наверное. Кучерявенький такой интересненький. Вот. Так, что у нас тут? Помидорки. Помидорки. Еще капусточка. О, тоже качанчики начали понемножку уже завязываться. Кабачки. Люблю кабачки. Зарила только недавно. Картофана наша. Цветет полным ходом. И хрю, -хрю стоит там наша. А. Дючки наши где-то там. А! Питочки. Ага. Привет! Привет! Ну вот и все. Весь обзорчик. Нашего небольшого огородика. Маленький, компактный, очень удобно с ним работать. Да, будем чего-нибудь ждать, чтобы можно было закатать, а зимой кушать. Все, всем пока!